Слово «фриланс» значит «свободное копье», и в середине века обозначало рыцаря, готового воевать по найму на любой воюющей стране. В 21 веке с развитием интернета фриланс получил два основных вида – удаленная работа при помощи интернета и физическое офлайновое выполнение нерегулярных задач. Конечно, фрилансеру гораздо проще отмахнуться от работы, потратив будни на компьютерные игры, чем нанятому работнику-новичку. Но только здесь, если вы не работаете, вы не делаете деньги. И тут главное не забывать, что в понятие «работаете» у фрилансера входит трата половины времени и сил на поиски новой работы, составление портфолио, переговоры и встречи с заказчиком, а также на составление тестового задания, за которое обычно деньги не платят. Знаете, кем вам будут приходиться все эти люди, которые дают вам деньги за работу? Эти люди – ваши новые боссы, никак иначе. Все эти временные боссы будут по-разному общаться с вами, так что не притрётесь и не претерпитесь. Быть самому себе хозяином может только владелец бизнеса, а вот фрилансер, не имеющий иных доходов, остается наемным сотрудником. Клиенты хотят общаться с фрилансерами. И этого общения порой бывает даже больше, чем у офисных сотрудников. Нет такой жизни, в которой фрилансер сидит в крепости одиночества и молча глотает к нему текущие потоки работы. Такая жизнь есть на некоторых позициях в офисе, но никак не у фрилансеров. Если вам сложно удерживать желание работать в компаниях, нет сил справиться с чувствами «надоело, ах, опять эта тоска», то вам еще будет сложнее справиться с этим на фрилансе. Для таких людей наличие начальства служит отличным стимулом, который не позволяет окончательно расслабиться. В жизни фрилансера при слабой силе воли есть куда больше шансов деградировать, чем в чужой компании или в своем бизнесе. Фрилансеры покупают из своих заработков абсолютно все для своего рабочего места и совершенно все для своего социального бэкграунда, а во многих компаниях от этого сотрудники избавлены. Например, фрилансеры-программисты вынуждены постоянно покупать и постигать новинки техники и софта, чтобы всегда идти в ногу со временем. А новинки эти появляются примерно ежемесячно, поэтому без плана покупок обновлений можно быстро устареть. Не поймите меня неправильно. Я не хочу сказать, что работать на себя – это хуже, чем работать на кого-то. Решение работать на себя может оказаться самым правильным и удивительным решением в вашей жизни. Просто помните, что работают на себя не только фрилансеры, но и собственники бизнеса, основатели проектов с рассчитанным планом, миссией и, конечно, с небольшой креативной командой. Просчитайте, может такой выбор в вашем случае окажется личностно привлекательней и даже приятней фриланса. Подробнее в ссылке под видео. Понравилось? Ставь лайк, комментируй и подписывайся.